Всем привет! В эфире Универньюз, а о студии Мария Журавлева о событиях из жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. В Казанском федеральном университете закончился прием иностранных студентов. В КФУ открылась плакатная выставка, посвященная борьбе с эпидемиями. Саиас Фокусима планирует слить радиоактивную воду. Что происходит? Как реагировать? Разбираемся. Ильшат Гафуров принял участие в заседании Наблюдательного совета научно-образовательного центра в Республике Татарстан, которое состоялось в Доме правительства Татарстана под председательством президента Рустама Миниханова. К другим новостям. Улыбки скрыты, но глаза все говорят. КФУ провел галоконцерт «День первокурсника». О том, как прошло мероприятие, расскажет наш корреспондент.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 К другим новостям. Конец октября, а это значит, что пришло время подводить итоги зачисления студентов в ВУЗы. Давайте узнаем, сколько иностранных студентов поступило в Казанский университет.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 Для получения экспертного мнения мы связались с Тильманом Руфом, профессором Института Всемирного Здоровья Мельбурнского университета, лауреатом Нобелевской премии 2017 года в составе группы по предотвращению ядерной войны. Ethics, which... Какими могут быть последствия?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 Перед сливом радиоактивная вода, хранящаяся в настоящее время почти в тысячи контейнерах, будет подвергаться тщательной очистке, по итогам которой в ней останется только не поддающийся фильтрации третий. Третий ⁇ это сверхтяжелый радиоактивный изотоп водорода. Изотоп представляет радиационную опасность для живых существ при вдыхании, поглощении с пищей, и впитывании через кожу. Как вы, наверное, все хорошо знаете, проблема там в том, что не все... Э,